Приходит как-то Васька в казарму с боевого дежурства. Разделся и только хотел лечь в костель, как оттуда послышался храп и руган на немецком. Васька поднял покрывало и увидел храбящего Гитлера. Васька хотел поднять тревогу, но чья-то кослявая рука схватила его за яйца, а другая сунула в рот портянки и усадил его на кровать, стукнув его по голове. Очнулся Васька связанным и видит, Гитлер сидит в позе локоса и напевает «Дочленд заетатлен нихт капитулерен». Когда Гитлер заснул, Васька достал свой герочинный нож и разрезал ремень и накинулся на скащего врага с криками «За Родину! За Сталина!». Когда все стих, Васька спрашивает у гренника «Чего это ты тут делаешь?». А Гитлер отвечает «Здесь в вашем времени мне спокойно у вас спать, никто не кричит «Гитлеру кабут. Васька угостил гренника русской водкой и радостный выезжал и зарал на весь лагерь «Гитлеру капут!». «Гитлеру кабут. Подписывайся на канал. Слушай, шукай, Макс